Как делать заминку после бега. Привет, друзья! На связи с Олегом Александр. В этом видео я покажу вам, как делать заминку после бега. Многие заминкой пренебрегают, но я крайне не рекомендую это делать. Заминка такая же важная часть тренировки, как и разминка. Может, даже важнее. Потому что, если вы не размялись, вы можете начать медленные беги, размяться в процессе. Но если вы после тренировки не провели заминку и не сделали никаких растягивающих упражнений, то это чревато травмами на следующих тренировках. Очень часто такая травма, как воспаление надкостницы, возникает из-за того, что вы не делаете заминку, из-за того, что мышцы перенапрягаются, вы не даете им достаточного расслабления, и в конечном итоге это выливается в разного рода травмы. Поэтому заминку нужно делать обязательно. И сейчас я покажу вам один простой комплекс, быстрый и очень эффективный для того, чтобы провести заминку для всех групп мышц после вашей пробежки. Поехали. Итак, друзья, сама заминка. После того, как вы прибежали, я рекомендую вам сразу не останавливаться, а либо существенно сбавить темпе буквально секунд 30 еще пробежаться трусцой, либо просто походить. Но ни в коем случае не останавливаться и не садиться. Ваш организм должен постепенно перейти от нагрузки к расслаблению. Что мы делаем дальше? Можно после того, как вы пробежались, то есть сделать пару глубоких вдохов-выдохов таким вот образом, расслабить тело. И после этого переходим непосредственно уже к выполнению упражнений. Что мы делаем? Первое, что нужно. То есть можно присесть, таким образом у вас потянутся. То есть присесть на носочки, чтобы потянулись э, мышцы, бедра. То есть вы их чуть-чуть потянули, выровнялись. После этого одну ногу выставляем вперед, вторую назад. Сейчас мы будем тянуться вперед к передней ноги. Тянемся медленно, без рывков. плавненько потянулись постояли, задняя нога она стоит полностью на всей стопе, не отрывается на носочек вот так полностью на всей стопе есть. поменяли ноги местами тянемся опять в передней ноге я сейчас показываю это в ускоренном варианте, вы же можете стоять до тех пор, пока не почувствуете, что вам достаточно в идеале стоять не меньше 10-15 секунд для того, чтобы мышцы чуть -чуть успели потянуться после этого нам нужно потянуть икроножные мышцы мы тоже одна нога впереди одна нога назад но мы делаем сейчас упор на заднюю ногу мы как бы начинаем нашу таз тянуть вниз вот, к носочку к пятки таким образом получается создается натяжение вот здесь есть, вы таким образом вот, вы почувствовали натяжение и в таком положении на далее меняем ногу делаем то же самое для другой ноги сделали после этого Идеально, если возле вас будет какой-то упор, скамейка, стул, стол, забор. За него будет удобно держаться и растягиваться. Дальше мы делаем следующую штуку. Мы делаем выпад вперед. В данном случае упора у меня нет, я буду использовать просто пол. И плечом залазим вниз И растягиваемся. Может не обойти. В таком вот положении, таком вот положении находимся какое-то время. Мы чувствуем, как у нас тянется вот эта вот мышца, задняя поверхность бедра передней ноги. После этого мы переходим в это положение. И сейчас тянется у нас э, передняя часть бедра задней ноги. Можно даже поднять руки вверх. Прогнуться в спине для того, чтобы бедро потянуть. Отсюда мы переходим к так называемый шпагат. Здесь будьте аккуратны, чтобы растяжка у каждого на своем определенном уровне у меня, она, как видите далеко от идеальной, но тем не менее ее достаточно для того, чтобы расслабить мышцы после бега. Находимся в шпагатике какое это время. Если у вас есть упор, вы можете за него подержаться и отклониться назад. Таким образом, когда вы наклонены вперед, вы почувствуете, что у вас тянется эта мышца. Когда отклоняетесь назад, у вас будет тянуться вот это. Из этого положения переходим вот в такое. Здесь тоже выбираем необходимую ширину для того, чтобы вам было комфортно можно постоять немного, ножки пошире поставить, почувствовать натяжение. После этого мы будем тянуться сейчас к одной и ко второй ноге. Так у нас растянутся не только мышцы ног, но и верхние мышцы верхней части тела. так тянемся к одной ноге. Стоп. Переходим на другую сторону Тоже к колену. И наклоняемся ниже, ниже, ниже, ниже В таком положении тоже находимся определенное количество времени Секунд 10-15 Мышцы тянутся Задний поверхность бедер Широчайшие мышцы и плеч Вот с этого положения мы сейчас переходим вот в этот. Получается у нас такой зеркальный комплекс Перешли шпагат Здесь тоже потянулись то лучше держаться с него. Потянули переднюю, заднюю мышцу. Я вот сейчас буду стараться держать равновесие без упора. Вот. И сейчас согнули переднюю ногу. Прогнули спинки, потянули бедро, ноги, которое сзади находится. И после этого занырнули. Вот ногу. То же самое, как мы начинали в этот комплекс растяжки. Выполнили. Поднялись. После этого стоит выполнить еще одно важное упражнение. Растянуть гранозные мышцы и вот заднюю поверхность ног. Это упражнение я подсмотрел у танцоров, они а не мастера у растяжки. Что нужно сделать? Вы наклоняетесь вперед. Прям руками упираетесь в пол. Вот таким образом Ноги отводите назад, и у вас получается натяжение, и пяточки не касаются пола. Вы убираете одну ногу и добавляете нагрузку на опорную. Натяжение увеличивается, вы это почувствуете. Сменили ноги. Сделаем то же самое с другой. Теперь берем одну ногу, поднимаем и тянем вверх. Вы почувствуете очень хорошее натяжение. Это упражнение очень хорошо растягивает и расслабляет мышцы. Возможно, в моем исполнении оно выглядит не очень красиво и не очень эффектно. Но очень рекомендую его выполнять. Оно может со стороны выглядеть не очень презентабельно, но оно очень эффективно. Друзья, по большому, по большому счету это все. Далее, на свое усмотрение, вы можете выполнять еще дополнительные упражнения. На растяжку, к примеру, вот. Просто можете одну ногу. Раз. Два. Тоже постоять какое-то количество времени. Можете понаклоняться вперед коленям. Самые разнообразные упражнения на растяжку, они будут вам только плюс, но не переусердствуйте. Но вот этот базовый комплекс, минимум, базовый минимум, необходимо выполнять в любом случае. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и если есть вопросы, задавайте в комментариях. До новых встреч!